тихой ночи. Все, кто интересуется фондом SCP, знают, что изначально все это появилось на анонимной борде 4 в разделе X. Сообщения на подобных сайтах появляются, существуют несколько дней затем пропадают где-то в интернет-небытие. Однако есть немало ресурсов, которые занимаются сохранением и архивированием всего, что происходит в обиталищах анонимных пользователей. И как оказалось, в одном из них сохранились посты и сообщения того самого раздела X, тех самых лет, когда только появилось из самой идеи тайного фонда аномалии содержащего. Итак, все знают, что для SCP все началось с того, что в один прекрасный день в разделе x 4 появился тот самый пост про SCP-173, а вскоре после него появился другой объект — SCP-121. Это, кстати, совсем не тот объект, который сейчас можно увидеть на сайте SCP. Тогда это была странная жидкость, которая при приеме с определенными препаратами дает человеку возможность видеть будущее. Она была обнаружена в в Ираке в храме редкой гностической религии когда объекта стало уже два кто-то заметил что фонду SCP нужно создать отдельный сайт для того чтобы записывать туда информацию об объектах а также постараться не превращаться в очередных хранителей что же это за хранители в которых фонду не следует превращаться дело в том что за полгода до появления первого текста по SCP еще в январе 2007 года появился рассказ о хранителях суть их в том что существует несколько сотен Объектов, которые, будучи собранными вместе, приведут к концу света. И эти объекты не просто так где-то лежат, их содержат некие хранители, которые заботятся о том, чтобы эти предметы навсегда были скрыты от глаз людей. У них есть противники, они зовутся искателями. Искатели это люди, желающие заполучить редкие магические предметы хранителей, потому как большинство из этих вещей дает владельцу огромные силы. Кто-то из искателей хочет приобрести сверхспособности, кто-то ищет просветление а кто-то просто стремится заработать денег, продавая диковинные вещи. В общем, такие своего рода сталкеры. Как некая затравка звучит в целом неплохо. Есть аномальные предметы, многообразие которых ничем не ограничено. Есть и постоянный конфликт хранителей и искателей. И, конечно, текстов на эту тему было написано довольно много. Но по какой же причине такими же популярными, как SCP, хранители не стали? Возможно, дело в том, что у хранителей не было жесткой рейтинговой системы. И даже несмотря на то, что в этой серии была несколько интересных историй. Большая часть из них была не слишком хороша. Такое мнение я встречал чаще всего. Может еще все развалилось потому, что хранители пытались выстроить одну общую историю про борьбу хранителей и искателей за мистические артефакты. Что довольно сложно, когда авторов, работающих над одной общей историей, много. Так что идея фонда SCP о том, что канонов нет и каждый автор может строить свой собственный мир, возможно, и помогла избежать проблем, которые похоронили хранителей. Но так или иначе, в далеком 2017 году, когда фонды хранителя существовали одновременно, оказалось, что SCP все-таки лучше. И сейчас, в 2021 году, SCP ⁇ это огромная мультивселенная, существенно влияющая на культуру как таковую, а сайт хранителей на сегодня отключен и открыть его можно только через сервисы типа Wayback Machine. В этом видео мы заглянем на этот умерший сайт и попробуем понять, чем же все таки были эти хранители, и, возможно, даже нам удастся узнать, почему же им не удалось стать таким же культурным феноменом, как SCP. Изначально существовало 2538 объектов, из которых 2000 по неизвестной причине прекратили свое существование, а оставшиеся 538 представляют собой своего рода пазл, собрав который можно получить буквально апокалипсис. Первый кусочек пазла можно забрать, если подойти на стойку регистрации любой психбольницы и спросить там хранителя конца. Если сотрудник заведения отреагирует строго определенным образом, а именно его лицо скривится в гримасе ужаса, значит вы пришли в правильное место. Работник заведения проводит вас в самое темное и мрачное подземелье, какое только можно представить, и оставит там в одиночестве. В этом месте слышно лишь какое-то бормотание на неизвестном науке языке. Слова невозможно разобрать, но это и не нужно, ведь весь их смысл в том, что они заключают в себе невыразимый ужас. В случае, если бормотание прекратится, необходимо прокричать фразу «Я просто шел мимо и захотел поговорить», ну или похожую по смыслу. Если ответом будет тишина, нужно бежать не оглядываясь, так далеко насколько это возможно, не останавливайся, не отдыхая. Только так есть шанс спастись. Если бормотание после успокаивающей фразы продолжится, это значит, что теперь можно подойти к человеку, от которого оно исходит. Человек этот может внятно ответить только на один вопрос – что будет, если собрать их все? И ответ этот настолько ужасен, что большинство сходит с ума, узнав его. Также у этого человека есть в руках предмет, который нельзя разглядывать, потому что если начать это делать, владелец предмета придет в ярость и практически не Отвратим убьет своего гостя, чем-то отдаленно напоминает SCP-096 скромника на самом деле. Так или иначе, получить или даже просто описать первый объект не представляется возможным, потому что большинство из тех, кто смог его рассмотреть, не выжил. А те, кто нашел способ получить свой экземпляр этой вещи, теперь обладают немыслимыми силами. Но по какой-то причине и они не хотят говорить, что представляет собой объект номер один. Но хранитель конца не самый опасный из хранителей. Например, если прийти в обычный госпиталь спросить хранителя любви, то никто не знает, что будет в случае, если вы наткнетесь на правильный госпиталь. Однако вы узнаете, что пришли в нужное место, потому что вокруг этого госпиталя ходят люди, больше похожие на живых мертвецов. На первый взгляд они выглядят как классические зомби, но если попытаться пообщаться с ними, станет ясно, что они глубоко погружены в свои страдания и отчаяния. Они непрерывно испытывают всю палитру негативных чувств и потому теряют человеческий облик. Никто из тех, кто искал хранителя любви, так и не вышел из этого состояния и не смог рассказать, что же такое он из себя представляет, и что находится в месте, где он живет. Но место это определенно ужасно. Известно ли, что он хранит объект номер 490? Некоторые тексты составлены от лица самих хранителей. Например, хранитель теней говорит, что если в четверг прийти в любой городской парк и спросить у прохожего, где находится хранитель теней, сразу повалит снег. От снегопада необходимо спрятаться, потому что снежинки станут настолько холодные, что всего несколько таких попавших на кожу гарантированно приведут к обморожению. После странных осадков искатель окажется в неприятной ситуации, ведь теперь в парке останется только он и неназванные монстры, жаждущие разорвать его на куски. От них надо бежать, и если путник окажется достаточно быстро, ему повезет. Во время бегства он наткнется на небольшой дом, в дверь которого надо аккуратно постучать. Если искатель будет удачлив, и дверь откроется, он увидит, что посреди дома стоит нематериальный источник света, который нужно суметь погасить, а затем спуститься в подвал дома. Там нужно сразиться с монстрами теней обязательно с закрытыми глазами призом будет черный кристалл который также именуется объектом номер 173 черный кристалл дает способность видеть в полной темноте а также защищает от монстров тени в целом всегда соблюдается один и тот же шаблон нужно прийти в определенное место например для поиска 376 объекта в горы на юго-западе сша и спросить тому определенного человека охранителя вот как в случае с 377 м объектом нужно заговорить с посетителем ресторана после чего искатели переносят в какое-то странное место, как в случае с 378 объектом в пустыню, а дальше начинаются различные испытания. В некоторых случаях нужно решить загадку, в каких-то убежать от монстра, иногда с монстром можно сразиться, и тот, кто проходит все это, награждается очередным объектом, который дает искателю новые сверхчеловеческие способности, а того, кто испытание провалит, ждет крайне незавидная судьба. Если вдуматься, это тот же самый шаблон, по которому описались древние мифы, в которых герой отправлялся в Магическую страну за каким-то предметом. Добыча объектов дело трудно и опасное, но находя каждый следующий объект, искатель становится все сильнее. Опытные искатели обладают огромными сверхъестественными возможностями, о которых обычные люди могут только мечтать. Впрочем, зависть обычных людей к искателям это еще одна опасность для них, ведь ограбить человека, владеющего артефактами, куда проще, чем пытаться заполучить их самому. Нередко искатели грабят и друг друга, потому чаще всего эти люди проходят свой путь в полном одиночестве. И путь каждого искателя сложен и долг, и каждый из этих смелых людей движется по своей уникальной дороге, увеличивая свою силу с каждым новым найденным артефактом. Вокруг самих искателей строится существенная часть контента сайта. Про некоторых из них есть рассказы, состоящие из множества глав. То есть хранители, в отличие от SCP, на самом деле больше о персонажах, чем об объектах. То, к чему приходит в результате каждый из искателей, также зависит от его личных амбиций. Ведь мало суметь получить артефакты. Опытные Искатели, обладающие большим количеством предметов, легко справляются даже с самыми сильными из хранителей, но нужно еще суметь совладать с силами самих артефактов. И вот это уже могут считанные единицы. Большая часть хранителей становятся легендарными злодеями, некоторые вообще монстрами. Один из таких известен как Полый Джек. Это существо, которое выглядит как человек, но под кожей у него лишь пустота, каким-то непостижимым образом имеющая форму человека. И хотя Джек хотя бы и похож на человека, некоторые из Искателей превращаются в во что-то такое, что и описать сложно. Те редкие люди, которые избегают так и участи, приходят к тому, что в мире необходимо поддерживать баланс. Или может сами объекты не превращают монстров только таких людей, тех, кто стремится к балансу. Ведь кто знает, что будет, если излишне жадный искатель пожелает собрать все предметы? Так или иначе, оставив после себя около 500 текстов объектов и около сотни историй проискателей, фондом хранителей практически прекратил свое существование, уступив место главного сборника интернет-страшилок фонду SCP. Примечательно, что на самом сайте SCP к хранителям сложилось какое-то презрительно прохладное отношение. На форуме фонда идея о том, что можно было бы как-то соединить эти вселенные, не нашла поддержки. А кроссовер с хранителями в разделе с кроссоверами на сайте SCP написан в откровенно издевательском тоне. Как вы думаете, интересна ли идея хранителей или участь забвения в интернете постигла ее совершенно заслуженно и не стоит к ней возвращаться? Напишите свое мнение. Поглядим, кто что думает. Всем пока и до встречи в комментариях.